Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад. И сегодня мы будем продолжать проходить Хаус Липер. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем, кто кушает. А, а тех, кто не кушает, взять что-нибудь вкусненькое покушать. Да, мы будем продолжать. Так, давайте будем... Посмотрим, какие у нас задания есть. Так, Макс Лопухин. Заказ по уборке гаража. А, ну, в принципе, неудивительно, потому что он Лопухин не может убрать гараж конечно так привет я купил новый автомобиль я старый а старый хотел бы оставить в гараже на даче но там столько мусора что я не знаю смогу ли я туда вообще въехать а ты попробуй надо так да, что это Этот типа смайлик да такой да типа ага. надо как-то прибрать там этот бардак и вид, и видно пришло время сделать это смайлика он любит смайлики доставить да, а если дополнительно вы помоете нам автомобиль, то я больше заплачу. Ага. А, да? Ну, давай миллион заплатишь. О, то нормально, въедет сто 100%. Нормально. Разнесет нафиг все столы, потому что они не нужны. Не, ну это прям реально дополнить. Просто, просто караж. И все. А вот новая машина стоит, походу. Нет, у него большой гараж. А вот. Да. Ему машину надо новую покупать. Или эту отдать мне. Ведь ауди Так, очистка, давайте. Блин, только, тут... блин. Ну, так мусора дофига. Шины валяются. Ебать, всего подряд. Газеты, блин. Ох, то реально. Мусор... А зачем выкидывать мусорный ящик? Может тут можно мусор складывать? Странно какие-то. Выбор у меня? Выбросить? Нет, тут есть выбор. Ну должен быть выбор. Выбросить или оставить? А тут такого нет выбора, странно. они да не надо. Только выбросите и все. Ящик, так там можно хранить, что хочешь. Давайте машину выбросим, а Чё, машину можно поднять? Нифига себе, ты сильный. Он взял машину, поднял. Силачий, офигеи просто. Шварценегер что ли? Взял машину, поднял руками. Перетащил ее. Офигеть. А тут что, шины все не смог А, смываются? Я думаю, шины уже на все время остаются. Блин, реально. Очень долго они исчезают. Или это какие-то особенные. Нет, те особенные шины, короче, были. След остался. Особенный. Блин, медленно, конечно. Надо будет навык было прокачать. Тут же был вариант такой. Прокачать навык, типа, чтобы быстрее он это все убирал. А то медленно так просто дотронулся как краски красить дотронулся уже все убрал а тут полчаса вот так вот эээ все равно нормально быстренько в реальной жизни было бы намного медленнее так а это куда там покупать что наверное надо что-то да или не надо у понятно я не хочу туда заходить пока мне еще тут надо разобраться. Да, чё, давай, помой шины. Блин, ну, тут, конечно, да. Ч ⁇ Блин, ну да у меня игра уже вылетела. Так, помыть окно Очисти грязь, все тут чисто, я не понял. Ч ⁇ грязь очистить? Я все очистил, иди нафиг. Странные какие-то. Я все очистил, они говорят. Нет, еще 64. Нет, Сколько тут? А, 36% еще надо. А это не грязь? Ого, на стенах. Как у нас стени, так это здесь... На кр... Серьезно? На потолке? Вот что там? ездил по потолкам, что ли? Да ладно, он же даже не дотрагивается. Вот. Мне вот нравится здесь это физика. Просто вот так вот. Он же не он же не дотрагивается даже. Он моет, считай. Как? Как? Вот как? Вот я вообще тут как. Я же вот эту, эту полку чищу, они а как не стены, И стены даже не дотрагиваюсь А как я там должен? Закрыть? Себе. реально он по потолку ездил я вам отвечаю иначе не знаю как можно было так за все это засрать давай здесь еще а в... в смысле 84 процента? все чисто идеально мне пол еще менять надо я ну это вы сами уже делаете может еще разложить все красиво нет это не... не влияет никак на грязь вообще пофиг машина будет почистить надо ну допустим мы ну, это они считают что грязь это машина ну просто я машину убрал отсюда ну, допустим но ну, он же дополнительно должен платить еще так это дополнительно наверное это не считается за грязь ну хотя не считается походу все все да это походу был, и была грязь Убрать мусор. А, ну сейчас машину беру где мусорное ведро а? Где? И как его уб. это мусор же, да? Нет? Где мусор? Вот это мусор? Нет. Два процента тут мусора Как два процента вообще быть? Да это какая-то маленькая кока колу туда бросил и все она где-то здесь валяется. Да? Кто-то колу выпил, пил и. И бросил ее здесь нет а как а где тогда где 2 процента грязи <звы> да плевать все сам разбирайся эти два процента дебильные он нашел это и не должно его волновать вот тут самое грязное вообще. его он будет Волновать то, что там какие-то 2% Да пошел нафиг Сам пускай эти 2% собирает А я нет, я свое выполнил Да подставь ты их куда-то Дебильные шины Почему их нельзя, нельзя друг на друга положить? Странно как-то Ём, у него зеленый уже стен, у них там плесень. Ём, тут год уже по-моему жил, даже больше. 10 лет. Да реально у него плесень, серьезно он. Горит. Тут он что-то поджигал, он короче. У него гараж тут страдал по полной. И поджигали его, и плесень тут уже появилась. Что тут никто не следит ничего. Я должен прийти и убирать за этим. Чё всё? Не, вы чё? Вы чё? Я в таком состоянии не оставлю. Хоть это и не мой гараж, я все равно не хочу в таком состоянии. Мне машину жалко, что будет так вот страдать в таком состоянии. Чиниться, например. Не, надо реально все, чтобы было чистенько. Может быть, эти 2% дебильные и... Это плевать, да, это никак не, не влияет. Но то, что вот так вот я не оставлю, Не, не... Так не будет, я так не хочу. Это очень печально будет, если я так вот все оставлю. Ну реально походу он долго был заброшен в гараж, все в таком состоянии. А Как он залез? А, да, на лопату, давай на лопату. реально он такого состояния? Нифига себе! Он моет воздуху вот так очистить, смотрите. Нифига себе! Он сжимает не, не, не воздух, но она прям до туда воздухует. Нифига себе! Смотрите. А нет, так не работает. Ладно, какой-то прител должен быть. Ну все равно такой себе, если честно. Все, сто процентов. Все, я все сделал. Ну вот почти ну, тут чуть-чуть осталось. Вс, я вс сделал. Вот эти плакаты плохие. Вот эти вот плакаты осуждаю, если честно. Это их надо убрать бы, конечно, в лучшем случае. Вс, я вс сделал. Не, я туда лезть не буду, вот на крышу. Грязь 96, да как? А, ну тут Вс? 97 Где он и находит, я не понимаю. мы не на улице еще грязь чистить, а мой там грязь, да, допустим, может. Ну я не вижу, прям, что там грязь была. Сакай сам сидит и убирает этот мусор. Я должен вечно все брать и убирать. Ну, офигеть можно. Вот у нее шинок тут что-то лежит. нету странно. А почему-то я не могу на шины друг на друга ложить, да? Что-то странно, если честно. Все, я, я горячую убрал. Так, все, в принципе, мусора нет. Только у меня вот эти 2% там немножко не нравится. Потому что 2% вот эти 2%. Вот 2%. Мусор убрать. Ну нету мусора, это бах опять какой-то. Ну потому что... Ну как, тут не будет мусора. Ну нету тут мусора, ну, вы понимаете, никакой коробочки нет. Микровнолка, это что, мусор, что ли? Не, ну, если микровнолка мусор, тогда я... А, да? Есть! Коробка одна какая-то дебильная, маленькая, вот, милипутенькая, которую сами могли убрать. Я даже ее не заметил. А ну-ка, давайте. Во, все, все. Для превьюшки на превьюшку пойдет, в принципе, все. Сохраняй фотографии мне отдашь. Пускай мне на превьюшку по почте отправят. Мне они нужны. Все. Так, мой может еще одну давайте. Быстренько какой-то. Не, Не бункер просто. Что-то такое... М -м стеной. А Амарантовый перемерен. Что? Допустим. Панжур. Думаю, что хотелось бы придать этому достаточно Просто домика, который я купила недавно немного больше артичности. Я хочу попросить покрасить часть стен в гостиной алым светом. Остан... Э... Остальные стены будут выглядеть чудесно, если покрасить их в серый свет. Ах да, чуть не забыла. Почините, пожалуйста, испорченные розетки. Заранее благодарю. Алиса Иванова. Розетки? А, типа покрасить просто, да? Блин, не люблю такие задания которые просто покрасить надо. Даже вот это, которое предыдущий у нас было, это интереснее умом. Отремонтируй? Что? то да все работает, а, нет, тут. -мо, она заржавела, по-моему. Походу лет 20 её не открывали. Она реально вся ржавая. Она может работает, но просто на ржавая вся и вс. Она сломалась просто. Наверное. Ну, это вот она работает, но соржавела. Вот и все. Мультер вот ржавчина как-то взял и вот дала, и что она не работает, и все. Я не знаю, просто в этом не разбираюсь. Так-то вообще хзей сейчас. А, ванная комната нормально все. Тут тоже нормально все. Покрасить цвета. Ага, я еще розетку отремонтирую. Давайте сразу отремонтируем, чтобы. Давай с дивана, пускай стоит. Так, ну это просто грязное, да. Ну не убирали допустим, да, лет пять наверное. Грязное, а там прям уже прям ржавое стало И вообще. Я таких розеток еще, честно не видел никогда еще. Прям ржавое было. давай все без звука, без шума просто беру поля мне на счете нифига себе да у меня меньше так я могу скоро дом купить себе если так делаю пойдет дальше до купить несколько а то я знаю там. Ну и один серый. Мне серый не очень, конечно. А тут можно еще продать что-то? Ну, сдавика, в принципе, набирать это нормально уже. В этой игре это, в принципе, уже норма Уже 20 метров набираю. Это все хорошо, в принципе. Вот, смотри, нормально. Дотягивается, в У меня руки длинные, в принципе. дотянется. Э, в смысле? Да что так быстро кончается? Давайте мне нормальную краску. Мне краску а вот эту фигню, которую я крашу. Реально, а то вообще. Я так не смогу. А что там? Малиновое серое приключение. А, да? Приключение серого. Так, все. Он даже не касается, реально. Он просто подносит и все. Она уже покрасилась сама. Тут еще он так еще красит нормально. А если, например, вот сейчас... Он просто так копа руку поднял и все она покрасилась сама. Блин, вот вы реальной жизни так? Что все я ему завершить заказ? Не, ну это реально очень такой заказ небольшой. Не надо полчаса вот это все красить. Это я его заказом определился, не надо долго его. Вообще ничего. Кращи там спокойно себя нет быстренько все тут так я могу одним светом покрасить по моему или мне надо полюбался красить побольше Нет, давайте вот этот закрасим полностью вот это. реально не да он просто вот так вот руку поднимает и все и красится на все а то в реальной жизни надо полчаса вот одну, а, а, одну стену красить. А тут смотри, просто не затронулся уже покрасил. Вот особенно здесь, здесь маленькой теперь. А так это так серия серая. Теперь ты можешь укладывать плитки на стен. Так это в смысле? Ты же просто серый. А это подсказка была, блин. Я думаю, что за фигня. Ты можешь укладывать плитку краской? Мне вот это удивился. Ты можешь укладывать плитку краской? Это как? сейчас сейчас представил, что за фигня? Тебя покрасил? стены и плитку положила она будет держаться что, что за запрет вот если если краска уменьшается по-моему она светлее это реально это как все все нормально да завершай я на 100 процентов сделал такая фикен все в принципе вот, два заказа сделали. Третье не буду начинать. Это, это уже перебор будет. Все, Ну, в принципе, нормально. Надеюсь, вам видео понравилось. Хотите продолжение 11 серии, то это слать лайки, Подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.